Россия – страна с богатыми месторождениями, завораживающей красотой природы. И все бы ничего, если бы не одно «но». Там, где боль. Человек и его разрушительная деятельность. Люди не думают ни о своем будущем, ни о будущем своих детей когда бросают мусор на улицах. Не оставайся в стороне. Стань рядом со мной и дружно скажем, я зачистую Россию для себя и своих будущих детей.